Та, та та там, друзья, чтобы немножко разнообразить контентик на нашем замечательном канале, я решил поиграть в совершенно новую игрушечку, которая буквально вышла вчера, что называется. И с нетерпением, конечно же, кинулся ее проходить. Потому что перед вами, друзья, игра под названием Hellpoint. Это у нас Action RPG. С видом от третьего а, лица, где нам предстоит в роли необычного существа а, отправиться на таинственную космическую станцию, переполненную монстрами, космическими богами и ужасами, от которых голова идет а, кругом. Ну что ж, друзья, начинаем прямо здесь и сейчас. Малюсенькая, как всегда, просьбочка зритель, поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. А взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными видосами по самым разным современным а, видео. Играм. Ну, а мы, ребят, начинаем. У нас в эфире Hellpoint. Поехали. Начинаем новую игру. В настройку я, ребят, тут немножко поковырялся. Я надеюсь, эта игра потянет на моем дряхлом ржавом корыте. Новая, ребят, начинаем. А, введите имя, нам предлагают. Ну, конечно же, ребят, какое же еще мы можем имя выбрать. Только лишь имя у нас одно. Нажимаем Enter, да. А нажмите начать а, на контроллере или Enter на клавиатуре. Ну, все, ребят, принято, понято. Начинаем игру Hellpoint. Загрузочка пошла. Ну и в рамках текущего видео постараюсь сделать кратенький обзор на возможности данной игрушечки. Естественно, посмотрю на геймплей и устрою небольшое, небольшое прохождение со всеми вытекающими. А ты, зритель, сделаешь для себя свои выводы. Стоит тебе играть в эту игрушечку в 2020 году или же нет? Синоним слова успеха. Аплодисменты. Так, я не успел прочитать. Ладно, продолжаем. Нет у нас русской озвучки, но хотя бы есть, ребятки, русский текст. Это уже хорошо. Хорошо. Нас называли безумцами кто-то даже по рождением зла. Но лишь те могли прекратить страдания этого мира, чей взор был не замутнен. Ты будешь награжден за веру, что возложил на нас. Как и ты, когда займешь свое место в этом мире. Интересное начало. Очень красочная картинка, на самом деле. Разработчики неизвестны, поэтому я думаю, что, да, уровень игрушечки здесь на высоте. Судя по графонию на данный момент. Какая-то капсула у нас приземляется. Что-то из нее странное вытекает. Какие-то сопли, да, пузырьки какие-то. Мыльные пузыри, что ли, это такое? Или что это такое? Что-то у нас из этих мыльных пузырей, смотрю, собирается. Что? А, это какое-то тело. Не, не мое ли это тело случайно? Как-то оно в конвульсиях бьется, я смотрю, просыпается. Плевывает. В какой-то луже мы находимся. По всей видимости, это мы и есть. Это наш главный герой, протагонист, который будет вершить здесь правосудие. Оно и ясно-понятно. Не первый раз, что играем в экшен-рпг. Какой-то он лысый совсем. Какой-то совсем он лысый. И в каком-то странном он облачении. Как будто его наполовину... Оставили человеком, а наполовину к киборгам. Добро пожаловать, отпрыск. Дыши глубже, тебе скоро станет лучше. Так, давайте побегаем, посмотрим. Раз, раз, влево-вправо. Вроде хорошо. Дышу полной грудью. У тебя должно быть так много вопросов, говорит нам голос извне. Мы находимся в какой-то большой комнате. Не спеши, как осмотришься. Можешь выйти из резервуара. Мы находимся сейчас в резервуаре, я так понимаю, да? Стремновато здесь на самом деле Шлеп, все шлеп Давай пошлепали дальше уже отсюда из этого резервуара Тут в принципе одни голые стены И ничего такого здесь нет Что это такое? Разве... Раскрылась, ребят, земля Ты чувствуешь слабость И не можешь идти дальше Почему я чувствую слабость? Используй инъекцию, она тебя исцелит Говорит нам голос извне, ребят Таинственный голос Наставляет нас на наши подвиги Пока что мы Привыкаем к этому миру да, ребят, смотрим на возможности игры и нам предлагают а, ввести себе инъекцию. На Е e подобрать. Ничего сложного в этом нет. Заживляющая инъекция. Нажмите Escape, чтобы открыть инвентарь. Возьмите предмет для лечения, нажмите F, чтобы применить его. Да, ребят, прямо здесь и сейчас мы щупаем эту игрушечку, ребят, целиком и полностью в прямом эфире. И будем, ребятки, все вместе с вами познавать. Это что такое у нас тут светится, не пойму. А вот здесь что-то у нас есть, я не пойму или что? Что-то мне кажется, что у меня в инвентаре совершенно ничего нет ваша рука, это я понял так, грузоподъемность 0, мне кажется или я вообще ничего не взял, это что такое ага, что-то вроде здесь есть, метод лечения а, так и, и что, и, на него нажать или что так, ага, все что ли? Я так понимаю, два раза на него я жмякнул, и мы установили для него клопочку АЕ, вот на этот вот предмет. А сначала, кстати, когда мы открыли инвентарь, он у нас вообще не отображался, то есть была просто подсвечена ячейка, вы, наверное, все видели, да? И смотрим, ребят, заживляющая инъекция, распространенный метод лечения травм и, и повреждений, как и другими универсальными технологиями этой владеет некая зловещая мегакорпорация. Ну что ж, отлично, эм, инъекцию мы взяли, и давайте посмотрим. Так, здесь у нас навигация, кстати говоря, есть, то есть мы можем с Стрелочками выбирать а, На R мы можем а, снять Что снять именно, я не пойму а, На Q подробности можем вызвать Давайте посмотрим Ага, вот так вот мы можем, кстати, а, быстренько выбрать этот предмет Escape назад Ну что ж, попробуем, ребят, Escape а, на, на F, чтобы применить его Почему на F? Так, вживляем себе инъекцию Хорошо, и нам открывается дверь дальше. Препарат скоро подействует, нам, говорит нам голос. Ну что ж, ладненько, я верю почему-то этому голосу. И двигаюсь дальше, вперед, перед нами открылась совершенно новая а, дверь. Поехали дальше. Напоминаю, ребят, играем в игрушечку под названием Hellpoint Action RPG. Твои, зиж... твои жизненные показатели в норме. Да, одна... А, буду ждать тебя в конце зала посольства Нам, ребят, надо оглядываться Очень пустые коридоры Коридоры у нас здесь Смело ступай вперед, говорит нам голос Смело ступаем вперед Какие интересные картиночки Ни хрена не Какие-то космические корабли, что ли, на них нарисованы Или что-то в этом роде Так, это что за пульт управления Е? Взаимодействовать можем? Отлично, давайте посмотрим Добро пожаловать на Иритнова Следующий А что следующее? Надеемся, что путешествие или восстановление прошло удачно. Если нет, вы можете обратиться в медицинский кабинет. Вы-то, все таможенные формуляры заполнены автоматически. видите персональный индикатор, чтобы получить свои личные вещи. А какой мой персональный индикатор? Что-то я не помню, какой у меня, ребят. У меня что-то с памятью плохо стало. Не помню, какой у меня персональный индикатор. зритель если ты помнишь, какой перс персональный индикатор у этого типа, то напиши мне, пожалуйста, в комментах. Я, если честно, вообще без понятия. Так, надеемся, вам понравится на Дрит Новый. Это я уже читал. Так, ну все, идем дальше. Тут у нас еще какие-то, смотрю, есть станции, но взаимодействовать мы только может вот с этой вот одной почему-то Ладно, я здесь уже был Идем дальше, осматриваемся Можно посмотреть на эту картину чудесную? Нет, нельзя Камера, кстати, как-то здесь немножко некорректно пока что работает Или просто я к ней не привык, но постараюсь привыкнуть Так, ну что ж, выходим И нам куда-то предлагают идти дальше Так, что это тут такое у нас? Это кто такие стоят? Что за дяденьки такие из большие? С какими-то непонятными мечами, да, со здоровенными Но, по всей видимости, здесь пока закрыто, наверное, да Нельзя открыться с этой стороны Окей, принято, понято, как всегда Это будет, наверное, выходом из какой-то локации, да по которой мы сейчас, по, В которую мы сейчас направимся только с другой стороны Так, это что такое взаимодействие? Так, нажимаем вперед, открывается, ребят Перед нами космос, вы смотрите, какая красотища мы находимся просто-напросто на каком-то огромном корабле. И там летают какие-то непонятные духи. Ой-ой-ой-ой. Вот это червячок, однако. Ой. Ничего себе, ребят. Это похоже нас... Захватывают какие-то инопланет, инопланетные твари Какие же они огромные, вы посмотрите Да, мы находимся на огромной станции, как мы видим на космической Двойное стекло, да, вот которое сейчас нам пытался прошибить этот инопланетный монстр И у него ничего не вышло Так, давайте попробуем идем дальше Так, изучаем, что здесь а, Прыжок а, Прыжок и на пробел, ну это понятно И чё? Я понял, да, мы изучили прыжок Офигеть просто, друзья, мы умеем теперь прыгать да, А двойной, может, прыжок сразу же есть, нет? Двойного прыжка у нас пока что а, Нет, движемся Ой-ой-ой-ой, здесь, оказывается, можно спрыгнуть А я это, думал, это двойное стекло Оказывается, это одинарное, чуть не разбили Ладненько, понято, принято Так, судя по моему количеству здоровья У меня очень мало здоровья Это что такое светится у нас? Стабилизировать э, э, Разлом, давайте нажмем, посмотрим Так Стабилизация пошла, пошла, и стабилизация, я так понимаю, пошла, прошла успешно. Перед нами какая-то открылась расщелина. Так, что здесь такое? Давайте все-таки осмотримся конкретно. Так, это что такое? Давайте посмотрим. Труба. Мы подобрали, я так понимаю, предмет, которым мы можем взаимодействовать. Это что у нас такое, ребят? Новый предмет открылись. Ведущая рука. Труба. Наверное, надо взять эту трубу, да? На Е мы взяли или не взяли? Вроде бы взяли. Да, вот тут у нас вроде бы есть труба. Хорошо. Идем в инвентарь. То, что здесь у нас... То, что здесь есть у нас, ребят, я не вижу. И здесь тоже у нас вроде бы ничего нет. Взяли мы трубу и теперь этой самой трубой мы можем махать в разные стороны и уже можем кого-нибудь нагибать. Это что такое? Изучить. А, надеть оружие из меню e Escape. Это я уже сделал, друзья. Это мы уже только что сейчас а, сделали. Вот разлом зачем нужен? Я без понятия. Но сейчас мы, ребят, с вами и выясним. Ведь сегодня у нас обзорчик и первый взгляд на возможность это игрушечки Зритель, все специально для тебя Какие-то тут непонятные части валяются до да, куски а, в углу а, Замусорили здесь все нахрен Так, давайте все-таки попробуем подключиться к этому разлому Посмотрим, куда у нас приведет-то Поглощение У нас какой-то эмбассе резервуар Поглощение, а, потратить Аксиомы, синхронизировать разлом Я так понимаю, это такая штукенция Которая нам будет позволять распределять Наши навыки Уровень первый у нас, да. да, кстати, ребят Здесь есть система прокачки уровня И вот тут она у нас показана Очки здоровья, очки энергии и очки выносливости Грузоподъемность также у нас имеется Плюс, ребят, еще статы различные То есть это защита от энергии, от физического а, Воздействия Нигл, индукция, энтропия Или энтропия и радиация, ребят Ведущая рука труба, урон 13, и вот тут у нас, ребят, все характеристики есть, я так понимаю, их можно будет прокачивать потом со временем. Повысить уровень мы не можем, потому, потому что, ну какой нафиг, ребят, какая речь о повышении, потому что мы еще ни хрена не прокачались, да. Поняты приняты, для чего эти разломы нужны, но ну, а нам, ребят, двигаться нужно дальше в глубины этого комплекса. Ну что ж, чем мы сейчас и займемся? А у нас, ребят, в руках труба, а это значит, что скоро придут, придется, ребят, сталкиваться с опасностью лицом к лицу. Так, давайте повзаимодействуем. Изучаем. Быстрая атака и сильная атака. Да, ну, в принципе, все типично, как и в том же самом в Dark Souls. Да, как пишут, ребят из некоторых источников, эта игрушка Hellpoint. Она похожа на игрушечку Dark Souls, где у нас тоже, ребят, сложные очень стычки со всякими монстрами и боссами. И тут, ребят, тоже, наверное, нам придется не слабо. Выбора сложности, я так понимаю, здесь нет, судя по тому, что я вот сейчас выхожу в инвентарь. Хотя, да, надо было в настройки выйти из настроек. настроить Хотя, ребят, по идее, должен быть доступ к настройкам. Да, вот по пожалуйста, геймплей. А, у нас нет э, настроек сложности в принципе и э, вообще. Поэтому, ну, тогда сложность тут у нас одна, я так понимаю. Ну что ж, давайте изучаем э, R зафиксироваться э, на цели. Надо, ребят, это все дело брать во внимание и чтобы мы э, не ложали. Вот, ребят, наша первая цель. Фиксируемся на ней и начинаем ей наваливать. Ну, в принципе, первая цель, как всегда, э, ничего сложного. Это обучающий, как говорится, еще э, момент. Так, наголовник жертвы мы взяли. Сейчас только что и это что у нас такое И самодельный а, щит А вот это уже интересно Как смотрите наш инвентарь то забивается Так что это такое у нас это самодельный щит а, Берем щит он у нас кстати сразу Устанавливается автоматически в тот слот который В котором он и должен стоять То есть нам не нужно каким то, доп... каким -то Дополнительным способом этот щит Сюда ставить мы просто два раза кликаем по нему Левой кнопкой мыши и он ставится туда куда Нужно, так, не забываем, ребят, что у нас есть Микстура исцеления, у нас есть щит И у нас, ребят, еще есть какая-то а, Штукенция, это у нас, ребят Выдержка, добавляет нам Выдержку, то есть надеваем мы Какая-то штукенция нам на голову, да, я смотрю на нашем персонаже, а, тоже немножечко поменялось кое-что, да, мы когда надеваем шмотки на нашем персонаже, это все дело добавляется, отлично, так, мы уже немножко принарядились, идем дальше, что я могу сказать, нам надо, ребят, дальше исследовать, никаких целей у нас тут пока что нет, ой, какая дырочка большая, чуть-чуть я в нее не свалился, надо быть осторожным, так... Если бы я в нее свалился, мне кажется... Ой-ой-ой, еще один тип. Фокус, ребят, на цели, фокус, на цели. Ой-ой-ой, удары, удары пошли. Ничего себе какая-то. Можно же блокировать, да? Можно блокировать. А, это сильный удар, а как блокировать? Что-то я блока не вижу здесь. Нормально так он меня сейчас навтыкал. Расцарапал мне все лицо. Хорошо, что я маску успел одеть. Так, идем дальше. Так, здесь нам наверх. Отлично. А что, если бы я провалился в ту расщелину? Я бы сразу помер, или что? Или как? Вот здесь, кстати, надо перепрыгивать, я так понимаю, да? И, иначе мы, мне кажется, разобьемся. Давайте пробуем, ребят. С разбега. Тут же можно бегать? Да, можно здесь бегать. С разбега. Раз. Хорошо работает наш персонаж. Отличненько. Так, а вот блок, как он ставит? А правая кнопка, это у нас... Ой-ой-ой-ой. А блок у тебя есть вообще? Нет? Это прыжок. А блок на какую клавишу? Ой, ой ой ой ой Ребят, я вот чего не хотел, то я и сделал. Мы упали в эту яму и погибли. Отпрыск погиб. Ну как так-то? Я вот как знал специально, что нельзя в эту яму ни в коем случае падать. Иначе вот такая вот ситуация нехорошая с нами произошла. Ну что ж, ладненько, будем впредь осторожными, да. А нужно было просто-напросто не лезть на рожон. Ладно, хорошо, что есть система а, авточекпоинтов. сохранении. мы а, начинаем и идем... А, дальше. Так, добегаем опять до этого места. У нас опять все враги, я так понимаю, будут сейчас живые. Да, друзья, поэтому нужно всегда доходить да, до чекпоинтов, до каких-нибудь. Ой-ой-ой, кто это такой? Смотрите, это кто здесь такой? И Это что это, ребят? Какой-то, смотрите, дух, что ли? Я не, я не пойму. Смотрите, кто это такой сейчас пришел. Похоже, это... Вот этот тип похож очень на нас. Чем чаще мы погибаем, тем больше этих типов, что ли, появляется или как? Я, я не пойму. Ну, на самом деле, очень даже неожиданно это было. Просто до этого у нас был один один, а, Вот такой вот персонаж против нас, а теперь их стало двое. Ладно, сейчас будем двигаться осторожней, да, и действовать более собраннее. Будем, ребят, изучать перекатики и так далее, чтобы нам можно было хоть как-то парировать удары нашего а, противника. Ребят, ресаемся и идем заново. Так, а есть тут какая-нибудь карта? Не пойму. Нет, карты я пока что а, не вижу. Так, ребят, плохо, надо блок как-то уметь ставить. Как, родной, ты блок-то ставишь у нас? Это, конечно, хорошо, что ты у нас можешь на себя посмотреть но мне интересно, как ты можешь ставить блок Инъекция, инъекции, ребятки Нужно было сохранить инъекцию Ни в коем случае просто так не тратить Нельзя тратить инъекцию, ребят, без причины Ладненько, выдвигаемся, так Вот он, ребят, этот тип опять сидит Убиваем его, так Убиваем, убиваем Никакой пощады не будет А, а где тот тип, кстати? Так, что это такое у нас? Получить эссенцию, так, получаем эссенцию Хорошо, вот я не понял, ребят Вот, вот, смотрите, вот тип бродит, да это он, он, он очень похож на меня, кстати говоря. Ой-ой, смотрите, догоняет. Догоняет и очень сильно нам всекает он. Смотри, что творит, а. Перекатики у него есть, смотрите, а. Я тоже могу перекатики делать. Ну, опа, попади, попробуй. Раз, раз и догоняем его. Отлично, еще разочек и еще. блин. Выносливость, стамина закончился, Удар, еще удар, и я опять, ребятки, погиб Офигеть, тут просто-напросто С начальными персонажами-то сложно драться А как тогда с боссами будет? Я, ребят, вообще в шоке Очень-очень хардкорный геймплей, я вам скажу Просто-напросто, даже самые а, базовые Меня мобы а, уже здесь Нагибают, причем об уровне сложности Вообще, ребят, ничего Не сказано, об... вообще Не знаю, где ее искать И просто, ребят, вот так вот, проходя эту игру Мы натыкаемся на простых мобов, которые нас. По-быстренькому нагибают. Я думаю, что игрушечка достаточно хардовая. Так, ладненько, собраться надо. Давай пробуем, чему нас обучали. А Перекаты, кстати, вот эти вот отскоки, они расходуют энергию. Надо быть активным, надо ни в коем случае не попадаться на удары противника. Противника нужно сначала измотать, потому что, когда он не измотанный, а бодр и он начинает дамажить очень активно. Поэтому надо сначала стараться уворачиваться и отбегать по возможности. Так, ладно, убиваем сначала вот этого, типа, и вот. Ай-яй-яй, я даже... О! Ой-ой-ой, жестко-то как, смотрите. Я даже от этого типа, ребят, не смог уклониться как следует, а за нами уже бежит второй. Так, давайте попробуем отскок. Хоба! Давай-давай, работай. Молодец. Опа! Ой-ой-ой, смотрите, что творится, а. Этот тип знает толк в драчках. Смотри, что творится, а, этот парень, а. Давайте попробуем нав навтыкаем. ой ой смотрите, смотрите, жестко как, а. Как, как щитом, ребят, работать, я вообще без понятия. Давайте пока введем инъекцию. Нам надо его победить все-таки. Так, началась атака. Пробуем, пробуем, пробуем. Атакуем. Мы его передамажим. Перед... Давай, один удар остался. Смотрите, ребят, у них тоже есть искусственный интеллект. И они тоже, ребятки, атакуют. Призрак побежден. Да, это, ребят, наш призрак был. А, когда мы умираем, у нас появляется призрак, который, который потом против нас борется. Я надеюсь, больше таких призраков не будет, потому что мы поумирали здесь несколько раз. И, ну да ладно, сейчас, ребят, посмотрим. Будут ли нам здесь попадаться еще призраки или же нет? Отлично. Так, этого типа я уже видел когда-то. Я его уже уби убивал. Кстати, очень мало у нас стамины выносливости. Интересно, сколько астамины расходует сильный удар? Ой-ой-ой, сразу половину полоски, офигеть, он должен быть очень-очень увесистый и сильный, раз он так много стамина отнимает Так, ладно, здесь нужен прыжок, я уже это понял, разбег, прыжок, прыжок у нас достаточно бодрый, на прыжок тратятся силы Так, куда-то я не в ту сторону иногда бью, надо бы быть поточнее и направляться в сторону нашего противника наконец ребят, мы дошли до первых, до первых дверей, ой-ой-ой, какой-то тип у нас там с булавой я прям, как я его увидал, я сразу же, ребятки, немножко зацикл и ушел. Пробуем, ребят, заходим к нему. Ой -ой, ой ой ой ой ой ой какая у него... Ой, да тут их двое, смотрите, ребятки. ой ой ой ой ой ой у, -у, у этих типов, ребят, две булавы целых. И они очень бодренько с ними управляются, да, я смотрю. Поэтому нужно быть очень осторожным и по возможности выпивать бутыльки с инъекцией. Не получилось, ребятки, мне передомажить этих двух типов. Да, достаточно нехилые типы такие. Я думал, ребят, здесь гораздо все проще будет. А тут, ребят, нам приходится реально старать. Ну, черт возьми, тот же самый Dark Souls, где нам необходимо сначала как следует а, приноровиться, как говорится, при а, приспособиться к своему персонажу, прежде чем а, нагибать нормально а, всех тех врагов, которые нам здесь попадаются. Блин, эта игрушка мне нравится. Это, ребят, это реально испытание для хардкорных игроков, которые любят что-нибудь послаживаться. И что мы видим? Мы опять начинаем Сначала, офигеть просто Да, игрушечка, конечно же достаточно интересная, потому что мы каждый раз начинаем сначала ну что ж, она нам как бы подсказывает братишка, не расслабляйся тебе необходимо побеждать и побеждать в, в этой игре, в этом всем месте блин, как блок-то ставить? Есть управление? Давайте глянем а вот оно, то самое место, где было двое типов, вот еще один, смотрите, стоит он нас тут поджидает, да, на самом деле они не такие хардовые, как мне казалось Нуж... о, еще и нас, наш призрак, друзья, тут ой, ой ой ой с нашим призраком, ребят, гораздо сложнее бороться, чем с этими типами Потому что он вёрткий, он верткий какой-то, да, прям вообще нереально крутой. Так, давайте инъекцию ведем а то нам уже пару раз досталось от него, от этого резкого типа. Давай, давай, ой, смотрите какой он Жесткий прям, вообще резкий, верткий. Быстрее нас дамажит И в итоге он нас передамаживает Ну как так-то, друзья, как так наш, э, наш, наш, значит, призрак Дерется гораздо лучше, чем мы э, Сами, просто капец, друзья Просто капец, сейчас еще разок попробуем Так, один повержен А второй вообще ничего не подозревает Нанесем критический удар сзади, кстати Когда мы бьем критическим ударом сзади Эти типы просто сразу же откисают Так, аксионы восстановлены а, я так понимаю, аксионы это наши... Денежки, заработанные нами Так, движемся дальше, где же у нас Место, м -м, чекпоинт Где мы можем сохраниться, пока что, ребят Такого места я не вижу, может быть В каком-то закутке надо это все дело найти Но пока что не вижу, так, здесь пока что У нас чисто и пока никого я не вижу Так, кто у нас там, смотрю Там у нас внизу есть эти монстры Да, вот там вот парочку я точно увидел Какая-то, ребят, новая локация Давайте пройдем дальше, мне нужно срочно Наверное, где-то сохраниться так, ну я не вижу, ребят, места сохранения. Есть здесь какой-нибудь чекпоинт или же... А, нет, так, так, так, давайте попробуем тихонечко спустимся туда пониже. Ой-ой-ой-ой-ой, этот типок, я тебя знаю, я тебя уже видел. Иди сюда, так, отлично, расчленяем одного. Так, так, так, откуда он только спрыгнул, что-то я не понял. Вот оттуда он спрыгнул, наверное, там было чем поживиться, ну ладно. Так, ох, как много их там, смотрите, раз, два, три, четыре, пять... Нифига себе, сколько их там много. Шесть. Тут просто, ребят, полчища этих монстров. Но ну, они не, не такие уж жесткие на самом деле. А, можно их, в принципе, забодать. Сейчас попробуем, ребятки, спуститься и потихонечку их будем вырезать. Так, наверное, здесь пропрыгнем сначала. Ага. Хорошо. Как мы пройдем по другому немножко пути? Так, в темноте плохо видно, блин. О. Что-то мы нашли. Давайте зацепка какая-то подбираем. Аксиомы. Еще, ребятки, мы нашли немножко денежек. Замечательно. Так, спускаемся вниз. И тут нас встречают сразу же. Раз типок, я вижу, да? Вот там вот идет у нас чем он? Ой-ой-ой, вот он, ребят. Уже нас увидал один. Он, по-моему, со щитом, да, у нас. Ага, этот тип у нас со щитом. Ой-ой-ой, из буловой большой. Так, давайте мимо него проскочим. Не получается, друзья, у нас проскочить мимо этого типа. Тихо-тихо-тихо. Уходим быстренько. Успел я воспользоваться живительной смесью. Давайте, ребятки, попробуем ему навалить. ой ой жесткий какой, а. Смотрите, ребят, не получается вообще. У нас. А пока, ребят, он ударил, надо его срочно завалить. Наконец-то получилось. Да, ребят, жесткие они какие-то. Вот, кстати, мы щит его пробить не можем, а мой щит пробивает все, кому не лень. Что-то как-то затрясло наш, нас сильно. А это кто там такой? Это, похоже, босс, что ли, пришел? Я не понял. Это у нас походу мини-босс Нифига себе, так быстро Мини-босс уже здесь, друзья Ай-яй-яй-яй, приходится убегать от него Убегаем от этого босса Давайте, ребят, попробуем сейчас с ним как-то по-другому по взаимодействию. он за нами погнался ни в коем случае нельзя этому боссу С этим боссом выходить на один, один на один Пока мы не уничтожим здесь всех А всех, ребят, мы можем уничтожить Немножко по-другому Так, ну если я сейчас здесь спущусь Я уже точно сюда по-быстрому не смогу забежать Так, спускаемся вот сюда вот Находим чистый какой-то инельсий как, Да, какую-то сущность Так, я чувствую, что этот босс где-то рядом И где же он? Так, здесь вроде бы никого Проходим Так, зажать клавишу рывок Секундочку, я изучил или нет? Ага, вроде бы изучил. Так, а где клавиша рывок? Так, ну вот она, клавиша рывок. Иди сюда, родной! ты там мне и нужен. Так, ладно, этого пока убиваем. Но я не вижу, где, бо... где сам босс. Босс как бы есть, он в этой локации шастает, но он, по-моему, ушел в ту сторону. Здорово! Здорово, мужичок! с тобой, то у меня пока проблем нет, а вот с боссом Проблемы явно, наверное, будут Так, как осторожнее Главное, не нарываемся на него пока что лоб в лоб Нам бы необходимо где-нибудь засейвиться Да, какое-нибудь место, чекпоинт бы найти сейчас нам Так, в этом, в этом месте что у нас есть Так, тоже аксиомы ищем, ребят, денежки На которые потом будем покупать наши улучшения Ну, тут кроме этих денежек больше ничего Так, ребятки, аккуратнее, аккуратнее надо с вами Я понял Да, я понял, где-то тут большой у вас шастает тоже, да Который не дает нам покоя так, здесь, смотрю, ничего интересного. У меня прям чувствую, где-то тут шатается большой. Так, это можно открыть? Да, ребят, взаимодействуем, двери открываются. И все, смотрю, согрелись. Все, кто был здесь, заметили, ребятки. Ой, да еще и босс плюсом заметил. Да, давайте сюда пробежим, попробуем. Тут интересно, можно будет пройти, обойти. Вроде пока что да. Так, пока что, ребят, проходим. Я не знаю, какова моя основная цель, но мы пока что, друзья, движемся. Пока что движемся, так это что такое? Аксиомчики подбираем, за нами бегут, нет, за нами вроде бы никто не бежит. Хотя там очень много за нами сагрелось типов, но сейчас, смотрю, уже никто не бежит. Территория, благо, здесь позволяет уворачиваться от этих монстров. Так, сюда мы можем пройти? Ей изучить, нельзя открыть с этой стороны А я понимаю, почему нельзя, потому что мы еще Здесь не все закончили, смотрите Какой большой, черт побери Мы же даже не сохранились, где бы взять мне а, Сохранялочку какую-нибудь, чтобы Как-то, не знаю, здесь засейвиться И не начинать с самого начала да, когда у нас э, сигнал тревоги, то все монстры сразу же агрятся на нас Как-то надо аккуратнее здесь, мне кажется, пробежать Не зря же здесь вот эти вот штуковины расположены Они нам вроде как намекают на то, что надо здесь аккуратненько, тихонечко пройти И туда вот проскочить Кстати, надо было в ту дверь сразу же мне пробегать Хотя она вроде до, до сих пор открыта, ребят Давайте пробуем пробежим Дверь открыта, замечательно И что у нас тут такое, ребятки? Ага! Ага! Мы активировали лифт и едем наверх, немножко получается, друзья, немножечко у нас получается Напоминаю, что играем мы в игрушечку Hellpoint, это, ребят, игрушечка-убийца Dark Souls, можно сказать, да, можно и так выразиться Да, это убийца Dark Souls, здесь у нас такие же трудности с а, всеми практически монстрами, которые попадаются на нашем пути Так, выходим отсюда и смотрим, что у нас здесь имеется такое интересное это что такое? Это какой-то, ребятки, у нас э, терминал. Давайте с ним повзаимодействуем и посмотрим. Так, добро пожаловать, указатели. Так, а что у нас? нам Можно переключать же. Да, добро пожаловать, давайте посмотрим. на Найритнова. Най, най Все нации Млечного Пути объединились, чтобы создать орден, который спасет будущее поколение. Ничто, кроме этой благородной цели, не заботит умы наших великих лидеров, работающих а, вместе. Напоминаю, мы находимся на планете... А, на, не знаю, не на планете, скорее всего, а может быть даже и на планете под названием Идритнова. А министр... Министерство желает всем уполномоченным и дипломатам плодотворно, плодотворного пребывания на борту. Так, какие-нибудь указатели, давайте посмотрим. Так, обсерватория, доминион вознесущихся, вознесшихся, вознесшихся и резервуар... А, так, галочка, я так, я так понимаю, где я был или что это? А, ну, стрелочки у нас тут, да, я так понимаю Ладненько, так, и выйти Так, секунду, это я заново начал Заново нам неинтересно Так, давайте посмотрим на указатель Ну, указатель никаких на терминале не появляется тоже выходим отсюда и выходим вообще из этого терминала. Ну что ж, движемся дальше, друзья. Я и сам не знаю, что мы тут вообще делаем. Так, найдите архитектора. Мне, значит, указатель подсказывает. Ну что ж, пойдемте искать архитектора, что я могу сказать. Так, проходим в новый зал. Так, кто тут есть? Ой-ой-ой-ой-ой. И сразу же проблема, которая нам... Которая нам досаждает Она уме умеет передвигаться, эта проблема? Да Эта проблема еще умеет и передвигаться, причем, да Офигеть просто Вот эти вот шипы, конечно, очень хорошо а, могут продамажить меня Наверное, целиком и полностью Поэтому нужно быть предельно осторожным Какой-то, ребята, рыцарь тут за нами ходит Ой-ой-ой, ни в коем случае нельзя стоять на месте Так, открываем эту дверь И заходим сюда внутрь Здесь есть кто-нибудь? Ой, там за стеклом кто-то есть у нас За стеклом кто-то есть А этот тип может сюда зайти? который сейчас только что гнался за нами. Я думаю, что может. Если захочет, он сможет сюда зайти. Так, ладно, идем дальше тогда. Открывайте двери. Этот тип за нами, ребятки, уже вышел, пришел. Нам ничего не остается, как от него просто-напросто уворачиваться. Но мы просто так мимо него не прошмыгнем, ведь верно? Обходим его сзади, так, перекув... так перебегаем. Отлично. Да, хорошо, что он тихоходный. Бегать он толком не умеет, поэтому можно от него вот так вот пульсировать. Он как танк просто-напросто, ребят, снаряжен в огромнейшую тяжеленную броню, как танк, просто здесь ходит. И... Ой, он даже, ребят, бегать может? Вы что, серьезно? Вы что, серьезно? Он даже бегать может? Это тип так. Вперед и альт, удар щитом. Так, тихо-тихо-тихо, что это только что было? Вперед и альт, удар щитом. Так, не понял я. Это компа такое? Не понял, не понял, секундочку, что-то я не понял. Так, родной. Как там удар щитом-то делается? Я что-то не понял. Вперед и альт, удар щитом. Так, секундочку. Вперед и альт. Нет, нифига они не, не канает так. И так тоже не канает. Ничего не понял, друзья. А в чем здесь прикол? Ладненько, будем, будем действовать еще. Так, здесь что-то можно открыть, Нет. Так, в доступе вознёкшихся отказано, почему же тут отказано, не знаю Ой-ой-ой, там еще один такой тип, офигеть, как же их много Мне кажется, что с ними надо потихонечку начать справляться Естественно, мы будем сейчас биться с этим типом, да Ну, как-то он выглядит внушительно достаточно, я так понимаю, да Оп, ой-ой-ой-ой, ничего себе у него удар, Жестко-жестко, однако Молодец, Жесткий у него удар, но я, похоже, ему вообще ничего не нанес. Тихонечко, уходим, уходим, уходим Вообще, ребят, ничего не ношу я ему. Вообще, какой-то мизерный у нас урон. Вообще, нас просто-напросто с одного удара. Поэтому здесь нужно, ребят, быть очень осторожным. Зря я начал нарываться на этих папах. Буквально, да, потому что они из реально папки всего этого дела. И мне кажется, пока я не... Найду здесь что-то, а, я не смогу биться против таких врагов. Хотя я, ребят, могу, но вы видели, какой маленький вообще урон. Я им наношу какие-то там десяточки у меня выходят, цифры урона. Это очень мало, поэтому мне кажется, мне здесь нужно быть просто-напросто активным. Ведь меня игра сама подстегивает к активности, выдавая мне сразу же вот таких вот бойцов в самом начале. Так, что такое, ребят, я не понял. Мы снова оказались в самом начале нашей локации. Мы толком никуда и не, продви не продвинулись, да? Офигеть просто. Как же так, друзья? Как же так? Продолжаем дальше. Так, что такое, ребят? Давайте попробуем подключиться и распределить свои очки. Но мы, ребят, ничего сейчас распределить не сможем, потому что, когда мы помираем, у нас все... весь наш опыт сбрасывается на нет. Просто я в шоке, друзья. Надо как-то быть, мне кажется, более-менее осторожным в этом плане и проходить более грамотно и четко все. Да, вот игра нас тут потихонечку учит. Да, делай то, делай это. И нам необходимо в процессе, ребят, вот эти все знаки изучать. И тогда, я думаю, что точно нам получится проходить гораздо дальше. Так, убиваем этого типа. Завалили. Отлично. Так, вот с этими типами проблем вообще пока, пока что никаких. Они дерутся руками и в принципе нам ничего такого критичного не наносят. Так, идем, да. Ой-ой-ой-ой-ой, зачем? Ну зачем, ребят? Вот стоило только мне упасть в эту канализацию, все. Сразу же я а, трупешник И теперь где-то здесь будет блуждать мой призрак и искать меня, чтобы надрать не мою прыщавую задницу. Сейчас, ребятки, мы попробуем пройти немножко подальше help напоминаю ребят в эфире у нас как видите мне далеко сильно не получилось пройти но хотелось бы конечно показать вам немножко подальше геймплей но это все ребята зависит насколько дальше насколько далеко э, зритель ты пройдешь зависит целиком полностью как ты уже наверное, понял от тебя тут нужно быть вертким тут нужно быть быстрым Бегает наш персонаж тратит стамину да я вижу очень часто вот кстати, наш призрак уже хочет так и, так и хочет нам накостылять. Бродит уже здесь в поисках. Да, и вот так вот нам приходится пробиваться. То есть, если мы умираем, нам же, усложняет, нам же все усложняет наш собственный призрак, который здесь ходит и, и ищет нас. Так, один удар и хорошо так. Ну, давайте попробуем его сейчас убить. Вот он, ребята, этот самый призрак. Он сейчас попытается нас убить. Так, попробуем, уклонимся от ударов от его И сами можем атаковать. Ну, он, смотрите, он блокировать может наши удары. Он уже научился, а я до сих пор нет. У него очень хорошо получается, не то что у меня Раз Он как быстро восстанавливает 100 минуты я вообще не понял Как он так быстро? Он уже умеет блокировать А я ни хрена. Так Так, попадаю, не попадаю? Нет, вроде не попадаю Подожди, родной, подожди, все, он упал, все Избавились мы от призрака Он сам упал в эту канаву Но все-таки, ребята, это же мой призрак, правильно Поэтому он по-другому поступить просто-напросто не мог Потому что я и сам в эту канаву уже падал а, И не раз Так что это такое у нас эссенция, забираем аксиомы восстановлены и прыгаем перепрыгиваем ребятки так секундочку ты кто, такой? ты кто такой надо тебя срочно убрать с нашего пути здоровье кстати само по себе не восстанавливается нужно всегда ждать ой-ой-ой подпрыгнули кстати мы когда прыгаем у нас не получается избегать удара вот этого типа не получается так что надо быть очень внимательным и осторожным а, Восстанавливаю здоровье только вот это, ребят, инъекция, которую мы сейчас а, приняли Больше а, ничего нам не восстанавливают наши драгоценные хпшечки И опять мы вышли, ребят, в ту самую область Опять нам сейчас нужно будет здесь как-то продвигаться дальше Давайте попробуем, что я могу сказать Движемся дальше На самом деле, да, друзья, очень а, насыщенная, сложная игрушечка Так Спускаемся сюда, вот оттуда, кстати, вот оттуда, вот туда вот, мне кажется, можно было бы пробраться, но почему-то я этого не сделал. Надо было просто прыгнуть на ящики и прыгнуть вот к тому типу. И мне кажется, если бы я к этому типу прыгнул, то мне, наверное, было бы гораздо проще пройти в следующую локацию. Да, здесь не обязательно, мне кажется, биться со всеми исключительно, да. Здесь можно просто-напросто незамеченно пройти, например, вот сюда. вот если я сейчас прыгну, да, и активирую вот эту дверь то мы вроде бы как незаметно и пройдем. Ой-ой-ой, почти, ребят, незаметно. Почти что незаметно мы прошли. Да, меня все заметили. Офигеть, просто вот это нарвался. Вот это нарвался. Надо срочно, ребят, драпать, пока не стало поздно. Мы же можем как-то оборачиваться назад. Как-то же есть возможность оборачиваться назад. Вот идет за нами один типок. Давайте мы сейчас его нагреем. Он с тяжелой дубинкой, поэтому у него удары жесткие, тяжелые. Пока он размахнется ей, мы уже его нагнем. Так, здесь мы, кажется, были уже. Здесь у нас доступ пока что закрыт. Мне кажется, надо искать какие-то ключи или какие-то специальные пульты управления для того, чтобы это все дело открыть. Смотрите, ребят, какая была сейчас только что здесь паника. Сбежались просто-напросто все здесь присутствующие. Так, я думаю, если этот тип сейчас закричит, он позовет своих на помощь. Нет, никто вроде не услышал его воплей ха-ха-ха, я-то думал, он позовет, а он не позвал. Так, ладно, по-быстренькому проходим вот сюда, не опять лифт и уезжаем, я так понимаю, дальше. Да, вот такой вот, ребят, у нас красавчик здесь, да, вот такой вот у нас персонаж интересный, который дохнет практически от каждого чиха любого монстра в этой игрушечке, Да. Зритель, что ты думаешь по поводу игрушечки под названием Hellpoint? Пиши, пожалуйста, в комментариях. Я непременно прочитаю и тебе отвечу. Ну, а мы продолжаем. Так, в этой локации тоже мы уже были. Движемся дальше. Вот тут, ребят, подсказочки. Надо все подсказочки читать. Найдите архитектора. Я этим сейчас и занимаюсь. Выходим вот сюда, и тут нас встречает вот такой вот рыцарь. Мы могли бы, конечно же, мимо него просто пробежать. И не тревожить его странные мысли. Но мы в итоге нарвались на него, он уже идет за нами и сейчас будет нам объяснять, что ты, родной, похоже, зашел-то не туда вообще. Ой-ой-ой, с одного удара, но у меня осталось хп совсем немножечко, друзья. Опять наш отпрыск погибает. Что ж ты будешь э, делать? Да, ребят, игрушечка достаточно хардкорная. И даже у меня, ну как сказать, у меня, у меня не получается пройти совершенно куда-то подальше. Зритель, если у тебя есть какие-то мысли по этому поводу, или что-то я делаю не так, то пиши, пожалуйста, в комментариях. И, возможно, в следующем моем прохождении я буду играть гораздо лучше и интереснее без такого количества смертей. Ну, а пока у меня получается только лишь помирать почему-то. Итак, братишка Scratch посмотрел немножечко на данную игру, сделал для себя определенные выводы и ставит ей оценку 7 из 10 возможных баллов. Да, игрушка достаточно хардкорная, да, игрушка достаточно проработанная. Я не сомневаюсь, что здесь отличная боевая система а, с какой-то определенной своей прокачкой и прочими всякими плюшками, приколюшками. Ну а что ты, зритель, зритель думаешь по поводу этой игрушечки? Пиши, пожалуйста, свои комментарии и размышления а, на этот а, счет. Давайте наберем на это видео хотя бы 500 просмотров и 50 лайков чтобы братишка скрэч продолжал пилить прохождение и выживание в этой игрушечке под названием Hellpoint. Ну играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея! Ну а если ты досмотрел до конца и правильно написал вопрос предложения и слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и возможно в следующем видео твой комментарий я покажу в начале и в конце выпуска. Ну а пока что это все. Ставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы всегда первым быть в курсе событий на моем канале. А с вами был Олег, он же Scratch. Всем добра, ура, игра ненадолго прощается с вами. До новых встреч, друзья!